Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня, в предновогоднюю неделю, вас снова приветствует программа «Фокус на человека». И сегодня мы, так же, как все люди, наверное, планеты, собираемся заниматься своими желаниями и планами на следующий год. И будем это делать в арт-подходе вместе с уже известной вам замечательной арт-терапией, как это сказать-то, терапевткой, арт да. арт <vineley> замечательным арт-терапевтом Алман. Сегодня Женя расскажет, что мы будем сегодня делать. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы все наверняка знаете о том, что принято перед Новым годом загадывать желания на грядущий, делать плакаты желаний и визуализировать свои мечты. Мы сделаем что-то вроде того но используя для этого действительно приемы и методы арт-терапии поэтому мы не будем клеить никакие коллажи будем творить а, и выражать себя на бумаге Дядя это у нас сегодня будет Наталья я сегодня подумаю на кролик а я буду рассказывать как вы можете повторить это дома готовы да с чего начнем начнем мы обязательно с определения потребностей куда же без них вам сейчас нужно будет определить, угу. а, на каком уровне удовлетворения лично для вас, каждый из этих секторов угу. ну, то есть важно, чтобы мы не сравнивали условно свою личную жизнь с личной жизнью соседки а определяли для себя мне хорошо в моей личной жизни, мне хорошо с моим уровнем дохода или не очень «Я достаточно отдыхаю или хотелось бы больше? Меня устраивает мое хобби или не очень?» И вот здесь а, шкалы по 10 пунктов, mm -hmm. и вам нужно определить, какая область на сколько пунктов mm -hmm. в вашей жизни вас удовлетворяет. Прошу а -а. вас. Жень, если я тебя правильно поняла, мы идем от центра от центра, заполняя, от угу. центра на, на, на, на расширяющийся да. элемент. И я должна заполнить в соответствии с тем, насколько я считаю, мой вот этот вот сегмент конкретно реализуется. Да, именно для вас. У -у -у. Именно для меня. То есть я могу вот так вот, как бы, да, вот я такой человек люблю точность. Могу вот так сделать? Да, конечно. Здесь, на самом деле, не настолько принципиально, каким образом вы будете это делать То есть вы можете шкалировать это в уме и выписывать только значения Просто на круге это действительно максимально понятно И видно, на примере видно, какая область устраивает вас меньше остальных если я правильно понимаю, мы можем заш заштриховывать да, ту часть, если которая у нас, если да. неудобно. Если неудобно, то могу оставить, если я так вижу, то могу да. оставить как есть. Хорошо. И а, надо сразу сказать, да, что здесь какие есть, собственно говоря, сегменты. Личная жизнь, отдых, здоровье, общение, дом, семья, личностный рост, самореализация, финансы. И можно сразу... Пояснить, да, что те, у кого есть возможность, время и все необходимое под рукой, могут делать это вместе с нами, потому что мы начали практически с нуля, правильно же? Да. Жан? Итак, значит, я сейчас заполняю. Ой, это так волнительно, да, конечно. Так, ну личностный рост в этом году можно сказать, что вот здесь вот находится. Так, дом и семья. А что подразумевается под домом семья? То, что я подразумеваю, видимо, да? То, что вы подразумеваете раз, и то, как вы себе это представляете. Ну, то есть, uh -huh. ну, опять-таки, для uh -huh. кого-то семья от этой кошки uh -huh. и их полностью uh -huh. это устраивает. У кого-то семеро по лавкам, и им хочется еще. Поэтому. Uh -huh. Хорошо, поняла. Семью мы вот так обозначим. Самореализация. Ну, прям в этом году замечательно. Финансы можно и получше. Личная жизнь, все хорошо. Отдых, вот с отдыхом, да, с отдыхом серьезные проблемы. Со здоровьем, ну, наверное, грех жаловаться более-менее. Общения хватает более чем. Вот, у нас получилось вот такое вот колесо, которое, если я правильно понимаю эту методику, хромает на отдых и финансы. Ну, да, все верно, все верно В вот. этом плане есть прекрасная книжка Радислава Гондопаса «Полная Ж", которая описывает прямо и подробно описывает эту методику И там, если вы хотите, вы можете подробно почитать, что такое колесо баланса И что это значит лично для вас И вот действительно, глядя на это колесо баланса, мы можем сказать, что Когда мы будем заполнять наш дальнейший плакат желаний Особенное внимание нам нужно уделить э, сектору отдыха и сектору финансов. Угу. Что дальше делаем? Что мы делаем дальше? У нас здесь есть потрясающий ватман, который нам нужно будет разделить сейчас на 9 секторов. Угу. Сейчас подробно мы с вами Это обсудим. Это под, под, да, под ватман да. Угу. да, мы подробно обсудим, так. на какие секторы мы делим. Тут Прям вот так? Три столбца должно быть. Вот условно, да. так, вот так вот. да. И вот так вот. И прям сверху вниз, да? До конца да. ведем. Можете до конца вести. Раз. Два. И здесь. И также, также три, да? да. Не знаю, насколько четко. Мы думаем, что это тоже не очень принципиально. Конечно. Дальше мы будем только творить, и никакие границы, рамки нам не нужны. Кстати, надо сказать, что если вам хочется оставить э, лист без границ и заполнять просто так, как вам хочется, так, как вы чувствуете, вы тоже можете это сделать. Мы сейчас это показываем для удобства и для того, чтобы было понятно, что мы вообще собираемся делать. А, каким образом мы будем заполнять эту карту? Здесь у нас сектор богатства. Вам, Наталья, надо обратить особое внимание на этот сектор. А здесь лидерство и слава. Можете подписывать? Можно, наверное, да? где-нибудь внизу, да, чтобы не, не забывать. Лидерство. Лидерство и слава. Угу. А любовь и брак. Угу. Дети и хобби. Интересно, что дети и хобби в одном месте. Да, я сочла бы с сарказмом, если да. бы это путешествие. Ага. Учитывая ваш отдых тоже надо обратить огромное да -да -да. внимание. Карьера. Ага. Здоровье. Угу. Дальше тоже вам понравится Семья и питомцы. И здесь учеба. Ага. Ну, давай еще раз проговорим. Верхний ряд. Богатство. Первый. Богатство. Лидерство, лидерство, слава, любовь, брак. Да. Второй ряд. Семья, питомцы. Да, Нас сарказма много. Здоровье, дети, хобби. Тоже очень смешно. Учеба. Учеба. Третий ряд. Учеба, карьера, путешествия. Замечательно. Мы переходим к основной части Мы переходим к основной части. балета. Вспоминаю ваше кольцо баланса. Вот оно. Да, с... Просаженными финансами и отдыхом, uh -huh. я предлагаю вам сразу вот, вот по этой оси начинать. Uh -huh. Богатство, здоровье, путешествия. Uh -huh. Интересно. Да. Потому что с личностным ростом и карьерой, я так понимаю, она все замечательно. Uh -huh. Сразу хочется сказать, дорогие друзья, мы, скорее всего, не успеем сегодня заполнить весь плакат, но общий принцип, я думаю, вы поймете uh -huh. и сможете заполнить уже свои плакаты так, как вам хочется. Uh -huh. Ну что, готовы? Да, готовы да, да. Так, красочки угу. эм, Стакан Я так. могу стакан в руке держать, потому что в одной руке я могу держать Хорошо Стакан на другую кисточку Хорошо А закраска не буду на эту сторону К вам. Мне могу кажется, ходить? можно поставить а, Мы, можно мы взять, же да. творческие личности, ну, да. ничего страшного в том, что мы что-то где-то закрасим угу. Не будет а, Первым этапом угу. С какой области начинаем? С богатства? С богатства. С представьте, Наталья, представьте, что такое для вас богатство. Угу. Попробуйте это буквально почувствовать. Вот вы богаты, в вашей жизни финансовые вопросы закрыты раз и навсегда. Как вы себя чувствуете? Как вот, помните, как вы ощущали насколько вы удовлетворены угу. своим финансовым положением. Вот если также ощутить Вот ваше финансовое угу. положение на десятки, на максимуме. Так. Теперь представьте, какие цвета для вас это означает. Возможно, но ну, опять-таки, дорогие друзья, мы все разные. Кому-то кажутся запахи, угу. кому-то кажутся ощущения. Попробуйте действительно почувствовать свое богатство на вкус и так. заполнить, вот мы сейчас будем рисовать фон, фон максимально абстрактно угу. И вот вам надо этот сектор, получается, заполнить вот теми цветами, теми текстурами, угу. которые к вам сейчас приходят, когда вы думаете о своем богатстве, когда вы представляете свое богатство Вот такой, наверное, еще ярче Во-первых, мне хочется, чтобы он был заполнен полностью. Uh -huh. Вот весь просто. Вот от кончика границы до кончика <coughs> границы. До краев наполненности. Желтый для меня это цвет солнца, тепла, достатка. Сейчас мы его еще... Мы насытим. его еще насытим, да, мы его насытим таким хочется. У нас сейчас понимаю, что синий получится, но в итоге mm, хочется не получится. не получится, да? В итоге хочется, чтобы мне вот как-то вот так вот было. Если а -а -а, вербализировать то, что я делаю, то... По моим ощущениям сейчас, uh -huh. вот здесь и сейчас, мы же говорим о семью состоянии, да? То богатство это именно насыщенность вот всем, uh -huh. полное проживание, богатство эмоционального спектра, богатство жизненного спектра, как капли крови получились. Нет, гранатовый сок. насыщенные, да. Красивые, такой брусничный даже, я бы сказала, mm -hmm. цвет, гранатовый брусничный получился. И еще мне хочется, если бы у меня было золото, ну, такой вот, бывает же, Суциальная. порошковое, а, социальное, а, да, а. порошковое, я бы сюда еще <граш> <граш> насыпала бы сюда. И надо немножечко добавить море, потому что для меня море, вода, это тоже символ богатства. Думаю, что со мной не согласятся люди, которые на море живут. У них совсем другое представление Ну, у них совсем это. другое представление о богатстве, я думаю Ну, вот это как-то вот так вот Главное, чтобы то, что вы рисуете, отвечало именно вашим представлениям, вашим ощущениям и вашим запросам mm -hmm. Понятно, что... Mm -hmm. Ну, я понимаю, что я могла здесь нарисовать денежную купюру, здание банка Подождите, мы на это еще найдем, конечно Конечно Сейчас вы справились с фоном Ага а, и нужно будет, пока подсыхает у нас uh -huh. тут основа, как раз представить uh -huh. а, какие-то символы uh -huh. общепринятые или <coughs> отзывающиеся именно вам. Символы богатства. Вот что а, всплывает в вашей голове предметно-образно, если вы думаете о богатстве. Uh -huh. Надо произносить, что, ну, что, что, да. что представляется. Ой, ну традиционный символ богатства это что? Ну, что-то это деньги, наверное, какие-то. Ну, вот если... Материальное, а мое? -а -а. а мое немножко отличается, наверное, поэтому мне и просаживается Для меня богатство это люди, которые меня окружают. Там у нас есть для этого сектор, да, я согласна. Возможно, поэтому просаживаются. Ну хорошо, ладно. Пусть это будет дом. Дом. Большой Не очень большой, правда ну Зато свой, в хорошем месте mm. Хорошо, теперь нам надо поверх Вот есть для этого mm -hmm. кисточка тоненькая mm -hmm. Поверх изобразить этот дом mm -hmm. не обязательно, ну, Совсем не обязательно, чтобы он был похож uh -huh. на тот дом, который мы хотим Но чтобы это был вот символ, который вам говорит о вашем богатстве mm -hmm. Вы тоже можете изображать те символы, которые отзываются именно вам Ну, то есть, знак доллара, пятитысячная купюра, бриллиант, золотой слиток Все, что хотите, но это должно быть пара символов, которые угу. для вас означают богатство Так что, отель, мы на доме не ограничимся, ага. будет еще что-нибудь Хорошо, пусть тогда будет как это называется? Денежная купюра, потому что деньги нужно для того, чтобы этот дом купить. Ой, какая красота. Так, у нас здесь вот такая вот денежная купюра. Пусть она будет в заграничном валюте. В твердой валюте. В твердой, в твердой валюте. Вот. И пусть она будет... Ну сколько? Я не знаю Я их, конечно, живем, то не видела Но думаю, что они выглядят примерно так И дом, который нам нужен Он вот такой большой Как это называется? Стиль шале Со вторым светом Вот такая красота Прекрасный дом Не с трубкой, с печкой, с камином и вот тут вот такая веранда Вот, это мой дом Прекрасно, Наталья, справились нам Пять просто И завершающим этапом формирования вот именно этого сектора Будут слова-триггеры Ну то есть вот какие слова Именно на вербальном уровне означают для вас богатство Отсылают вас вот к этому благополучию финансовому Угу. Банковский счет. Отлично, отлично. Толстое читание. Отлично. И второе, да, нужно что-то? Второе, третье. На самом деле ограничений ага. здесь нет. А, то есть вот все какие-то устойчивые выражения или слова, угу. которые вот впечатывают в ваш мозг представления о богатстве. Угу. Их нужно здесь записать. Что еще? Ну, мы говорим о том, что здесь мы остаемся, да, вот все-таки да. в, в традиционное да, понимании вина, слова получше, да. А, ну, наверное, все, потому что. Хорошо. Что мы достаточно. сейчас сделали? Угу. Мы задействовали три уровня восприятия. Угу. Ну, то есть первый совсем образный, неосознаваемый даже в четкую угу. картинку просто по ощущениям. Затем. А Визуальные какие-то uh -huh. стимулы, да, uh -huh. то есть картинка дома, картинка купюры uh -huh. То, что э, образно напоминает нам о деньгах и благополучии uh -huh. И затем мы уже задействовали третий уровень, вербальный Слова, триггеры, которые означают для нас благополучие Теперь то же самое будем делать с другими э, Мы решили секторами. идти по оси Да Значит, пока, здоровье да. Если не хотите пока здоровья, можем сразу перейти к путешествию Давайте к путешествиям Давайте Тем более, что оно у меня начинается уже завтра О, замечательно так. так, мы едем, едем, едем в далекие края Теперь мы тоже едем, начинаем едем, только едем. с фона, с абстракции Просто цветов, фактур, текстур так, все. Море там, конечно, нет так, теперь это у нас путешествие, в путешествии мне нужны горы, они мне вот такого цвета примерно, какого-то такого, В путешествии мне нужно солнце, я же даже солнечные очки с собой беру, а, в, а что, а вдруг, вдруг повезет, вот, а его должно быть много, и оно должно быть радостное у меня какая-то тенденция на, на, на, на эти, на кляксы Что бы это значило, Женя? А что для вас это значило? Для меня это какая-то... для вас кляксы? Это какая-то бесшабашность, что ли, какая-то Ну То есть какое-то освобождение от правил и рамок Да, возможно Вот так вот больше гор хочется добавить Вот как-то вот так вот вот примерно так. Это путешествие. Много солнца, много синего, неба и много коричневых гор. Ну, серых, коричневых, они разного цвета бывают. Вот, все, дальше что делаем? Дальше а также визуальные угу, какие-то образы. Угу. Так, сейчас мне понадобится вот эта маленькая штучка, которая называется угу. кисточка. И мне нужна яхта. Прекрасно. Просто прекрасно. Мне нужна вот такая яхта. Я, конечно, еще тот художник. Это вот, не важно. Парусом. Вот. Парусник. Мне нужно, Мне нужен Удобная обувь. Вот такая удобная обувь. Ну будем под удобной обуви подразумевать весь комплект удобной одежды, удобной одежды туристической. Да, вот она такая. Для путешествия мне нужен самолет. Унеси меня в полет. Я себя чувствую ребенком, который сейчас будет разгадывать ребус. Надаль нам не говорит, куда она отправляется в путешествие, а мы сейчас по картинкам будем угадывать. Самолет что-то у меня какой-то не самолетный получился. Но для меня это самолет. Вот он вид сверху, да? Хорошо, это вид сверху. Он какой-то кинжал больше похож. Самолет. Лиминатор нас спасут. Вот так вот. Пожалуйста, будьте к себе бережные и не критикуйте себя. Получается, как получается Да, можно главное быть, же, я быть, же знаю, быть, что -то... это самолет Я, правда, потом могу забыть, что это самолет забыть, что это самолет И это станет чем-то еще Да, и еще мне для путешествий нужно а -а -а -а -а -а. Деньги Для путешествий нужны деньги Тут без этого тоже никак И здесь нужны и рубли и <свят> Ну, хорошо, пусть будет твердая валюта Потому что она всегда нужна так, бумажка. Не пишет. Раз, два, три. Скромно? но ну, вполне достаточно для того, чтобы уехать. <laughs> И приехать тоже. Ну, я думаю, для небольшого путешествия 5000 долларов очень я даже думаю, неплохо. Да. да, да. Все, с этим мы тоже справились. И теперь, И теперь мы также словам, пишем. теперь мы также к словам-триггерам. Угу. Слова. Что для меня путешествие? Слова, которые для меня обозначали бы путешествие. М -м -м. Значит так, у нас появились путешествия с Португалией Вот она, смотрите, что значит она закрыта, да? Она даже прописываться не хочет Дальше двигаемся Дальше я вам предлагаю перейти к здоровью, здоровью. И здесь обратить внимание, угу. помните, у нас именно отдых просел угу. а, Я так понимаю, что ваши путешествия, они все очень активные и не совсем про отдых да. И поэтому об отдыхе нужно позаботиться в здоровье Хорошо. чтобы всегда были силы и энергия для и путешествий для и самого. богатства конечно вот здоровье у меня ассоциируется с зеленым цветом не знаю почему но как будто бы вот как будто бы зеленым хочется все закрасить зеленым фоном так нещадно эксплуатируют такую замечательную кисточку. прекрасно вот. она для этого и рождена вы помогаете ей и самореализация ее... да реализоваться. да предназначение вот ее самореализация сейчас происходит так у нас появился зеленый фон и я собственно говоря никакого другого цвета сюда вносить не хочу такой цвет весенней зелени для меня Весна это не аллергия и болезни, хм. а воз, воз, возрождение, эмоциональные живы, живые, эмоциональные, свежие реакции какие-то, переживания. Вот Вот я хочу, чтобы он остался таким. Замечательно. Теперь мы образы, да? Правильно? Образы, да. Вот это вот сложно, между прочим. Вот это вот сложно. И я бы тут тоже рекомендовала угу. отдых включать. Причем угу. помните, что отдых это не... А, как там у нас принят? Лучший отдых, смена занятия? Угу. Отдых, угу. это не смена занятий Смена занятий, это смена занятий Я знаю, что я здесь хочу написать Отдых и здоровье Нарисую-ка я здесь какой-нибудь санаторий Прекрасно Это моя просто голубая мечта У меня тоже голубая мечта Так, вот что-то как-то мне это больше какую-то решетку похоже. <решетка> Сейчас мы здесь быстренько вот такие вот штучки нарисуем, как занавесочки, чтобы было понятно, что у нас это... Это окна. Окна. Угу. У нас это, товарищи, окна. А вот это даже дверь. Не подумайте, что плохого. Это у нас крыша, это у нас санаторий. Напишем санаторий. <решетка> чтобы уж никаких сомнений не оставалось санаторий, потом у нас это, ну не во всех санаториях бывает спа, а мы еще хотим спа, и пусть это спа выглядит как бочка кедровая. прекрасно. Вот это моя голова. пар. А это кедровая бочка, такой пар. Ага. вот. Это я в бочке сижу и получаю удовольствие, отдыхаю, а еще есть такой Совершенно замечательное место называется Гамак. И вот я в этом Гамаке, это деревья, это Гамак, я в нем лежу и читаю книжку. А еще я лежу не просто так, а я лежу под москитной сеткой. Потому что я очень не хочу, чтобы мне в это время... От столь приятного занятия отвлекали к Мары. Прекрасный пример заботы о себе, да? Правда? Все предусмотрели. Все предусмотрели. Вот. Теперь что делаем? Теперь пишем. Вот здесь самое простое вообще. Санаторий. Так. Спа. Салон. Так. Это у нас гамак Забыла еще одну вещь Для здоровья мне нужен еще фитнес У меня карта есть, конечно, не буду говорить в какой клуб Вот пусть она у меня на следующий год тоже будет Без спорта, без движения, вообще никуда У нас центр вот. Какая загадочная Наталья, ничего mm -hmm. не говорит Дальше двигаемся Прекрасно. Куда хотите дальше? Так, нас учеба, Здесь семья, семья питомца, учеба, лидер, карьера, лидер, дети, хобби, эм, лидерство дети. И слава и любовь и брак. Давайте отказ зайдем в на-на-на-на. Очень мне интересно. Последовать, что я сейчас буду. Что я сейчас буду какие цвета семья питомцы давайте вот интересно разберемся семья это имеется в виду для меня да опять-таки да, когда мы говорим конечно. когда мы находимся в любом терапевтическом процессе или психологическом мы всегда говорим о себе для меня семья это мои ближайшие родственники да мам папа там сестра дети а, а питомцев у меня как таковых нет то есть они были, но на данный момент их нет. Питомцы для меня это, ну, скажем так, животные. Угу. Значит, здесь мы будем освещать только семью, либо как вариант. Если я какого-то питомца хочу, то я, наверное, здесь тоже могу об этом написать, да. а, нарисовать. Вот ваша да. угу, забираю Значит, так, что у нас здесь? У нас здесь какой-то такой теплый цвет, про, про как будто бы это огонь в камине. Про поддержку, про тепло Вот так я чувствую сейчас этот цвет Если вы чувствуете его как-то по-другому То вы рисуете, соответственно, свой цвет Да, Витя, Женя? Да Ты все, знаете Ну, сейчас в этот сектор закончите uh -huh. <coughs> Расскажу еще, что можно делать с этим плакатом uh -huh. Помимо того, что декорировать им интерьер И смотреть по утрам Вот, для меня это как бы базовый теплый цвет, теплого песка, теплого огня, тепла. Вот, и в этот цвет я хочу, чтобы в семье была, естественно, была гармония. Гармония для меня это, наверное, синеватая какая-то такая гамма, когда люди не лезут без конца сильно друг к другу в душу, что ли. Как это? Соблюдение границ, да? Uh -huh. Жень, вот об этом. Он ну, скажет, зеленоватый получился цвет. Вот как-то так хочется. Очень интересно вы изображаете. Когда люди не лезут друг к другу и вырисуйте ага. круги прям друг на друг. Друг <свист> друге. Ага. Ну, значит, надо с этим работать просто-напросто. Просто-таки-напросто-таки надо с этим работать. Вот, теперь что я хочу. Теперь мне хочется, да, Жень, ты абсолютно правильно заметила. Мне теперь хочется вот туда немножечко. Вот этого цвета добавить. Так, Разделить. Да. Угу. Разделить, как будто бы семья семьей. Но уважение членов семьи обязательно. И это тоже любовь. Конечно. Когда мы соблюдаем границы друг друга и даем друг другу дышать спокойно и свободно, это тоже про любовь. Я бы сказала только это про любовь. Только это про любовь. Все остальное. Называется по-другому. Угу. Вот такая штуковина у меня получилась. Прекрасная. Прекрасная штуковина. Мне очень нравится цветовая гамма. Угу. А теперь символы. Символы. Как себя чувствуете? У ну, нас уже заполнилось четыре бы... сектора. Ага. Такое ощущение, что... что я нахожусь внутри очень такого интересного процесса. Угу. Я как будто бы даже... вот Ушла из ситуации, что мы пишем передачу, что угу. я, что это как бы... Вот он, он поглощает этот процесс, он поглощает. Я просто вот уже завидую тем людям, которые начнут это делать. Это очень увлекательно, очень погружая погружаемо и открывая ему. Особенно, когда ты проделаешь эту процедуру рядом с, с арт-терапевтом, потому что какие-то вещи сразу вот так легким каким-то намеком, они сразу становятся понятными. Дальше что делаем? А дальше мы вы пока выбираете, что мы делаем uh -huh. А я расскажу еще кое-что uh -huh. а, Когда вы увидите перед собой Картинку вашей идеальной жизни ну, То есть мы же представляем То, как все наши желания исполнились И вот нашу семью так, как она должна выглядеть а, Задайте себе вопросы Например, что меня сейчас от этого отделяет? Или какие шаги я сегодняшняя должна э, проделать, какие меры должна предпринять, чтобы моя реальность стала такой, как я ее нарисовала. Вас ждут интересные открытия. И я полностью хочу согласиться с Натальей, когда вы уже в этом процессе, он становится гораздо более значимым и глубоким что ли он как будто перестает быть игрой угу. а начинает открывающим быть вот я считаю что в карьере как это говорят в большой семье клювом не щелкают в карьере нужно максимальной энергии отдавать много для того чтобы что-то получилось по крайней мере я могу это сказать по своему предыдущему опыту угу. и да она забирает много сил она забирает много энергии, много времени, но она много и дает В определенном а... времени, в определенном месте, как говорится, положении вот. но тут Я правильно понимаю вас, Наталья, что вы хотите, чтобы э, в работе и в карьере и в росте требовалось mm -hmm. много энергии? Потому что именно из-за того, что требуется много энергии, вы получаете много энергии в качестве фидбэка да, наверное, да. Угу. И здесь здесь вот э, какие-то такие штуки хочется нарисовать. Интересно, я не знаю. Это, наверное, ты подскажешь, что они означают. Но вот какие-то вот такие вот мне хочется рисовать. Здесь вот такие структуры. Я не понимаю, что они означают. Да, интересно. Но они вот прям вот идут сами. Как будто это не я пишу, как будто вот кто-то моей рукой водит. Такое интересное ощущение. Голова в это время отключается, и ты просто, просто что-то делаешь. Вот в этом тоже заключается все, все мои практики предыдущей арт-терапии. Они говорили о том, что если что-то идет, отключи, отключи не пытайся это понять, поймешь это потом. И не было еще ни разу такого случая, чтобы, я, чтобы это вот не открылось мне с помощью терапевта или иногда самой, но ну, чаще всего с помощью терапевта. При том, что терапевт не говорит свою интерпретацию, он помогает человеку самому увидеть, что здесь. Так, что мы теперь здесь пишем? Что для меня карьера, да? Да, причем ну, успешная карьера, да, карьера, успешная карьера. Вы хотите. Я не знаю, как к этому слову пока относиться, но хочется написать рейтинг. Так, потом хочется написать гости. То есть, если мы говорим о том, что вот я буду в этой программе, то я хочу, чтобы у меня были интересные гости. Слава богу, у меня пока с этим проблем нет. Uh -huh. Так вот, действительно, получился очень энергичный блок. Uh -huh. Ну да, вот прямо это пышет <laughs> от него жаром. Все, двигаемся дальше. Двигаемся. Куда дальше хочется? В учебу хочу. В учебу, угу. прекрасно. Учеба, учеба, учеба. Какого мне хочется цвета здесь? Здесь тоже, наверное, красный, но немножко другого оттенка возьмем. Здесь более розовый, потому что я себя... Красный, потому что здесь тоже очень сильно моя энергия понадобится. Я собираюсь еще пойти на... Ну, то есть еще дальше образование получать. И это будет, скорее всего, телесно-ориентированное направление. Потому что арт я закончу уже в, в мае. Uh -huh. вот. А нас познакомили с таким направлением, которое называется бодинамика. Uh -huh. И мне оно очень понравилось. И я, насколько знаю, в Казани есть школа, которая хорошо ее дают. Вот это направление мне тоже показалось интересным. Вот. А розовые, потому что, ну, вот я в в ситуации же ученика в каком-то смысле слова нахожусь, ну, то есть в прямом смысле слова. А это такая, ну, как бы ассоциируется чаще всего с позиции детской, инфантильной. То есть я, открыв рот, слушаю все, что мне дают. Угу. Я жадная до знаний. Хотя инфантильность, это, наверное, не про это, они вряд ли будут жадными до знаний. Ну, не знаю, вот как-то вот сейчас мы его усилим. Каким-то более... Вот видите, вы прям в процессе ага. начинаете понимать, куда вам двигаться. Да, да, да, да, да. про усиление. Поняла, да. поняла. Сейчас мы его более интенсивным цветом каким-нибудь усилим, потому что инфантильность ⁇ это хорошо. Ну, как будто бы... это уже но как но будто хватит, бы этого уже мало, да, быть просто учеником. Вот так вот хочется. Так, и внутри у нас вот такие штуки. Мне это очень напоминает перо, э, хвост павлина. Может быть. То есть вы же как да, раз да, начали да, отсюда, да, да, да, да, да. и вот так перья, перья, перья, и как -м -м. раз внутри вот эти вот зеленые глазки. Мы сейчас еще туда синеньких добавим. Еще я могу в этом увидеть, например, икру. Да, а это появится, да. по появится потом Ну, что-то новое, новое что-то, Да, да. да. Uh -huh. То есть пока это только такие зачатки uh -huh. И это как раз очень э, похоже на сектор учебы Да, если про то это yeah. да Это прям вот туда Но в любом случае, даже если там Это же твое видение uh -huh. да, В любом случае я за, за, ну как это закрыла да, Какие-то такие м, капсулообразные uh -huh. штуки И в них что-то еще подсадила То есть речь идет все равно о множественности какой-то Формировании чего-то нового с возможностью вырваться, uh -huh. ну, то есть, как это, разомкнуть границы. Так, понятно, пишем, да? Да. Учеба, вот пишу коротко, ТОТ, телесно-ориентированная терапия. Еще мне интересно, в плане учебы Такую есть танец, называется Бачата. Есть. Бачата. И еще мне интересно вокал. Вокал, конечно, я уже должна была его начать, но что-то просела со временем свободным. Потом напишем. Вокал. Мне кажется, мы можем уже закругляться и ага. только какие-то подводить. Хорошо. Сейчас... Женя расскажет нам по итогам Что же мы дальше делаем Что, что это вообще такое получилось. Я думаю, что общий принцип того Как мы заполняли каждый сектор Он понятен В самом начале я говорила уже о том Что мы пытаемся здесь Задействовать все Все части Сознания, бессознательного Мышления И наводнить Картинку всевозможными раздражителями. Ну, то есть я уверена, что все наши зрители так или иначе читали, слушали, смотрели про подсознание, бессознательное, про то, как можно исполнять свои желания mm -hmm. и формировать свою реальность. Вот здесь мы постарались все это сюда уместить. И каждый сектор наполнен, поскольку это карта Натальи, Каждый сектор получается наполненным для, э, раздражителями именно для Натальи. Ну то есть для меня, для кого-то еще это просто картинки, но для Натальи это имеет свой сокровенный и очень важный смысл. А, поэтому вы можете таким же образом сделать свою карту. Не обязательно делать это вот успевать uh -huh, uh -huh. из последних сил до Нового года, можно сделать и после. Главное, сделайте ее такой, как хотите вы. Потому что именно тогда она будет работать. Когда мы ее заполнили, ее э, вешать надо куда-то на видное место или это не обязательно? Как вам комфортно. Как, комфортно? как вам комфортно. То есть, если мы обратимся к... Um, разного рода специалистам, uh -huh. у всех будут разные точки зрения. Кто-то говорит, что ее нужно вот один раз нарисовать, потом спрятать и забыть, и ждать, uh -huh, когда все uh -huh. исполнится. Кто-то говорит, что нет, она должна висеть перед глазами, а каждый uh -huh. день должна на нее смотреть. Uh, решите для себя, как вам хочется, чтобы ваш плакат желаний, ваше художество, предмет uh -huh. искусства uh, существовало в вашем пространстве. Никто лучше вас этого знать не может. Жень, обращу твое внимание, вот смотри, только сейчас заметила, это угу. к тому, как работает эта карта, вот я только сейчас заметила, что, вот посмотри, вот для меня вот эта вот картинка вообще на карту похожа. Похоже, действительно на карту, на которой э, были размечены пути. Угу. При том, что когда я рисовала, я совершенно ни о чем таком не думала, да? то есть я шла... Вслед за своими ощущениями взять вот такой цвет и вот так вот нарисовать. Вот такие открытия вас будут ждать в каждом из сегментов вот этой карты. И чем больше вы про, будет проходить времени, тем больше вы будете находить каких-то новых открытий, новых отгадок. Потому что арт-терапия тема прекрасна, что она вообще бездонна. И можно, в зависимости от того, в каком вы настроении, в каком вы состоянии, находить все новые и новые, открывать для себя все новые и новые пласты и. Узнавать, что же вам наговорил сейчас бессознательно, а мы общались именно с ним Так? Так Хорошо, Жень, а, собственно говоря, за, в конце передачи а, у меня есть для тебя сюрприз Да, небольшой, поскольку а, мы же в арт подходе находимся, угу. да? И у нас конец года К твоим желаниям У тебя же тоже, наверное, есть какие-то желания на следующий год Конечно Для этих желаний, для того, чтобы они выполнились, нужны резервы Нужны? Так? Конечно Вот это не деньги, это ресурсная, это колода ресурсная Метаборических карт, бери, вытягивай Так, так, так, так, так. сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. я знаю, какую карту мне надо Мне нужно вот эту, вот эту Там бутылка, там еще подпись какая-то есть I love you, Jim Так, а вот тут, вот что написано Просто открой Просто открой по Просто открой. Просто открой. Да. Есть, есть попадание, есть класс. Ну на самом деле это бешеное количество. Вот для меня, например, как ты говоришь, вот что для тебя. Mm -hmm. для меня это бешеное количество каких-то возможностей, потому что в этой бутылке может быть джим может быть адрес или место зарытого клада, потерянного человека и так далее. Бесконечное количество возможностей. Да? Да. Вам, дорогие зрители, я желаю создать вот такую же свою карту, потому что это невероятно увлекательный процесс, это творческий процесс, это процесс самопознания. Но на арт-терапию надеюсь, а сам не плошай. Поэтому делаем, не только рисуем, а еще и делаем. Всего вам хорошего, хороших новогодних праздников, пусть все будет так, как вы хотите, всего хорошего. Пусть сейчас сбудется. Программа Фокус. На человека прощается с вами до следующего года. В студии работала Наталья Ежова.